Очень-очень просит э, ласкают воспоминания Сыграть композицию Давайте сейчас сыграем ее Ласкают воспоминания Любви над руками И сердце за тайной А у матинских... Ой, брат, делай, делай! Я думал, ты собак.